делала обелила, ливанола и пересчитала основные цветики цвет тела чуть-чуть будет розовить волосики будут коричневить сиреневить и вот так все попереч поперепачкала поперепачкала цветиками Хорошо? то есть каркасные вот эти темноты розовый Синий берешь тоже напустишь напустишь рыжий будешь брать напустишь напустишь угу. так экспрессивно набирая экспрессивно хорошо угу. то есть не, не муссоля, а вот шиком каким-то хорошо? хорошо вот личика возьмешь разбел розовенький угу. и деликатенько Наштрихуешь, смотри, и есть количество вещества, то есть плотность появилась, да? И в то же время его немного, то есть его легко будет разрабатывать. Давай. Да. И здесь тоже есть некая наштрихованность по геометричной траектории. И здесь тоже есть намеки на геометрию, потому что она как бы в интерьере. Когда это сделаешь, возьмешь розовый коричневый и начнешь создавать идею личика с ну, Здесь, наверное, еще будет наполнено. То есть узенькая личика, да? Да. Так, Смотри, вот к подбородочку легко прибавить, легко прибавить губы. более менее понятно, где они находятся угу. относительно подбородка. Угу. Кончик носика, губам тоже легко найти. Глазные впадинки, как очки на лице, потому что впадинки. Угу. Сами глазки Чаще всего амбразуркой темной Что там выражено вполне Выражено? Да Прямо такие амбразурки Чуть активнее в амбразурках Зрачоники Есть такое, да? намек на бровочки Видишь, я догоняюсь по соседству, даже на палитру не хожу разрез между губочками теневая под губочкой нижней. Намек на силуэт. Вот эти э, дымчатые, вот эти призрачные портретики, они очень романтичны. Посмотрите, ну уже практически там чуть-чуть глазики доделать, так уже и почти готово. И пока мы не научились писать всерьез, мы всегда можем ограничиваться вот таким романтическим образом в портрете. И даже заказчику навязывать подобную идею, mm -hmm. тем более, что эта идея выручает и заказчика, потому что у человека много всяких недостатков, mm -hmm. а тут mm -hmm. недостатки mm -hmm. не видны, даже если они есть. И светик тоже будешь очень деликатно mm -hmm. доставать. <как> Ой, мамочки, мам. Так что там же работать ничего не осталось. Что, на полчаса работы ездила, приуныла. Носик пошире у нее. Ты прямо иконографичный носик сделала. Хорошо, что сделала сразу красивый цвет губ. Подбородок съела ей. ты их занизила и по, по высоте, Берем синичку разбеленную. Чуть-чуть напускаем сюда Это сининки и самого разбела. Сами глазочки, сами э, эти радужку чуть-чуть запускаем. Светика, мощное тоновое пятно верхнего века с его ресницами. Щель верхнего века и надбровной краснеет. Ладно? Слезнещечик Краснит. И окружен светиком. Обычно. Вот здесь обычно светик. На нижнем веке кромка толщины века попадает на свет. А само века... Я слова понятные произношу, да? Да, да. Ага, хорошо. А само века уже... Имеет скользящий, скользящий свет, ну и, соответственно, темнее. Чуть бликует белок. и даже, собственно, блик. Именно внутри теневого облака. Щель между губами краснит. Уголочки краснят. Чуть-чуть у нижней губы, снизу, тоже смуглость красноты. Легкий намек на форму. И смотри, сделал, и тут же в плоскость лица как бы затер. Губы как будто только что после поцелуя, да? Они сейчас как бы не равны своим границам. И это выгодный ход. То есть ты вычерчивала, вычерчивала, вычерчивала, вычерчивала, потом взяла и в плоскость лица столкнула. И уже после этого начинаешь усиливать очертания. Очертания. И они, смотри, как в плоскости лица находятся. Правда? Mm -hmm. Носику даешь светлость по верхней этой плоскости. Как только дала светлость, растолкала вещество по цилиндру носа. Еще добавила светлости. И еще раз растол растолкала. В крылышком носа тоже добавила светлости. И, наконец, бликующее проявление на носу додала еще. И тоже чуть-чуть уже, чуть-чуть толкнула в сторону. Согласна? Да. Вокруг слизничка здесь тоже светик. Значит, сейчас доделай глазик. Если почувствуешь, что все успеваешь, все получается, сотрешь носик, сделаешь носик. Когда сделаешь носик, сотрешь губки, сделаешь губки. Ну, то есть не, не, не исключай сразу. Губы съехали в сторону. Лех, съехали. Мы очень часто разворачиваем либо черты лица, либо... Нос разворачиваем, либо все, все вместе разворачиваем. Зная эту особенность человеческую, вот если ребенку показать профиль, он скажет, а где второй глазик? Вот, зная эту особенность, что мы разворачиваем, контролируем себя, бледемся именно от этого. Опять немножко заузило носик, опять такой он стал иконографичный. Смотри, что сейчас произошло. Вот этот светик и вот этот светик отняли нос от плоскости лица. Отняли. В очень многих освещениях это происходит на лице. Прямо отнял, правда? Да. Все, он явно торчит от плоскости лица. Когда мы не знаем этого, что там произошло, мы не делаем это. А теперь мы знаем. И теперь при каждом удобном случае, если у нас хотя бы намек на это есть, есть то есть мы для себя его отмечаем, и у нас нос начинает торчать внятно. Ну опять же, а если не знаем, то и этот свет, который Вокруг. Мы его делаем растертым, и он не работает. Да, Торчково. Вот это место выдвигает верхнюю губу тоже от плоскости лица. Выдвинулись, Выдвинулись губочки, да? Угу. Поскольку Источник света обычно сверху, то подбородок в верхней своей части до ямочки под губой тоже светится. Флюсик ей уберем немножечко. Приятной розовости поддадим. Поддадим? Вот здесь обычно тоже небольшое проявление светика. Причем поддав, подрезав этот уголочек, мы получаем губы, которые склонны к улыбке. Если там Светика не будет, то губки будут буками. Светик довольно близко подходит. Глаз э, домиком стал, да? Из-за этого он печалится. Смотри, больше не печалится. Глаз был домиком, вот так. Бровка никогда не должна выглядеть кривым гвоздем. Даже если у человека бровь в каком-то ракурсе напоминает кривой гвоздь, лучше это преодолеть. Под бровью тело, которое в тени, а тело в тени чуть-чуть розовит. Поэтому сначала кладем цвет тела в тени, а потом чернотой бровочки заслоняем. Согласны? Mm -hmm. То есть не сразу чернотой, а чернота заслонит цвет тела в тени. Количество краски, ты видишь, у нас очень небольшое, мы очень деликатненько все это, вот эта щель краснит, коричневит, поскольку это щель тела, а все щели на теле с легкой крас, красниночкой. Вот тут такая нежненькая свистулечка у нее. уголочки подчеркнуты всегда, обычно всегда. И часто вот эта линия тоже несколько подчеркнута. Нижняя губочка обладает червячным состоянием, да? Вот она червячная. Часто оно даже бликует. Хорошенькие губочки. Такие червячочки наполненные, да? Угу. Тень под губой обычно холодненького цвета. Не загорелое место тела. Угу. А губочка снизу, вот здесь, румяна, угу. красненькой. Прям губочки, как губочки, да? Угу. Лобику светлость набрать, поскольку лобость вообще идет человеку. И поскольку это самое близкое к свету место, тень от волос тоже чуть-чуть краснит. Краснит. тоже легкая красниночка моделируя вот эти лоскуты понабираешь понабираешь ладно что такой лобик чумазенький у нее мы чтобы хотели высветить его. Если бы ты девушку увидела с таким логиком, ты подумала бы, что замарашка. Так? Смотри, какой у нее сплошные пигментные пятна. Когда работаем с портретом, не боимся различать красивое и некрасивое. Мы когда видим человека, мы же очень хорошо различаем. Узкие губы различаем, различаем 7 пядей во лбу, 1 5 во лбу, да? Все это мы различаем. Вот так и здесь мы тоже желательно различать такие вещи. Светлый лоб всегда дает ощущение хорошего человека. Правда, ведь Дозреть, она сразу похорошела. По Ты когда красишь личико, или не красишь? Ну, когда подруги красят, они же не на нос наносят? Ну, не так, она смущается, какая Все-таки это в районе щек происходит. Даже смущение. Я это к тому, чтобы ты рассуждала предмет как, как естественный, а не как... Что-то таинственное. Ничего таинственного и таинственного здесь нет. В портрете таинство происходит неприметным образом. Если Бог дает. Одному портрету может дать, другому может не дать. Но это не сильно зависит от человека. Все остальное очень наглядно и понятно. Смотри, вот я положил, тут же расштриховал все круглиться, да? Вернее, вот этой площадочки, потом поднимается ага. на верхнее веко. Ага. По вот такой траектории. Очень неплохо волосики нашвыряла. Единственное, может не хватает крупных элементов. Например, есть там, да? Да. Потому что если будет только мелкая возня, будет чуть скучновато. А так появились крупные элементы. Вроде как повеселее. Здесь хорошо бы показать идею плоскости грудной клетки. мелкостных прикосновений есть и крупные, да? и даже глубина какого-то угла здесь наоборот рассеянное состояние Красиво, когда то крупное, то мелкое, то обостренное, то рассеянное. Ладно? Вплоть до того, что решаемся на кисть и делаем несколько кистевых прикосновений согласны лежачий к холсту кистью лежачий лежачий такие перышные прикосновения хорошо еще чуть-чуть ну я бы еще чуть-чуть добавил и немножко пооранжевить волосяки. Mm -hmm. Смотри, с оранжевостью она становится mm -hmm. интереснее и, и цветнее, и, и как-то приятнее глазу. Mm -hmm.